Добрый день! Завтра, 1 июля, пройдет ЦТ по математике. Как показывает практика, по трем этапам РТ достаточно точно можно определить, какие же задания будут на экзамене. Давайте перейдем сразу к конкретным советам. Ну, во-первых, следует хорошенько разобраться с третьим этапом РТ, потому что, как уже показывает практика с русским языком, особенно те экзамены, которые пишутся в два дня, они достаточно сильно похожи на РТ. Второй мой совет о том, что необходимо быть предельно внимательным, а именно внимательно прочитать условия задания, внимательно подойти к решению, то есть найти область определения, найти возможные какие-то значения и, конечно же, в конце, как, допустим, для иррациональных уравнений провести проверку. Ну и, конечно, внимательно перенести все свои ответы в бланк. И, в-третьих, у вас на А часть должно уйти приблизительно 45-50 минут. Остальное время вы должны потратить на Б часть, а также на перепроверку своих решений и занесение решений в бланк ответа. Я провел небольшой анализ трех этапов РТ и определил, какие же задания по тематикам могут приблизительно попасть в ЦТ. Например, сначала мы слегка затронем А часть, но так как она очень простая, то поэтому не будем сильно на ней останавливаться. Например, параллельность прямых, то есть скрещивающиеся, соответственные углы. Это все было в трех этапах РТ, поэтому это следует точно повторить. Во-вторых, расположение точек на координатной плоскости координатной прямой. А также расстояние между точками. Повторите обязательно формулу для расстояния между точками. В-третьих, вычисления. Ну, здесь все просто. Куда математика без вычислений? Повторите порядок действий, действия с дробями. А также вспомните, ну, на всякий случай, бесконечные периодические дроби и действия с корнями. В-четвертых, теорема Виета. На мой взгляд, 100% будет задание на теорему Виета, либо на теорему обратную, теореме Виета. Это было в трех этапах РТ. Следующее, без чего не проходит никакой экзамен по математике, это формулы сокращенного умножения. Так как у нас в программе формулы кубов не значатся как обязательная, поэтому обязательно повторите формулы для квадратов. Следующий, следующая тема – это свойства пересекающихся хорд. Это было в трех этапах РТ, мне кажется, это прям 100% будет. Дальше построение сечений. Ну, это задание точно уровня А20. Мне кажется, что именно там оно всплывет. И, наконец, будет, конечно же, какая-то текстовая задача, ну, такая, достаточно простенькая. Это такие общие черты, которые я заметил для э, заданий части А. Теперь давайте обратимся к части Б. Я проанализировал также три этапа, но опять-таки опирался в большей степени на третий этап. И составил свой набор заданий, которые, мне кажется, было бы логично дать. B1. Свойства функций. Ну, например, на соотнесение каких-то функций с их свойствами. Либо какие-то вычисления, определения каких-то параметров, опять-таки, для каких-то функций. Следующее, B2, это геометрическое задание. Например, соотнести, э, вот как было в третьем этапе, э, условия вписания и описания четырехугольников. B3, это будет текстовая задача, на мой взгляд. Что-то типа на движение или на стоимость. B4, ну, задача на прогрессии, мне кажется. А, а потому, потому что, повторите особенно внимательно арифметическую, геометрическую прогрессию. Но может быть не только прогрессии, но и числовые последовательности просто. B5 задача на геометрию в пространстве. То есть что-то будет типа расстояние между точкой и плоскостью, возможно, двугранный угол. B6 иррациональное уравнение или неравенство. Я здесь буду говорить э, во всех... В случаях уравнения либо неравенства, потому что их могут чередовать. Но в принципе будет половина уравнений, половина неравенств. То есть иррациональное уравнение, помните, опять-таки подходы, которые используются для решения иррациональных уравнений, и проверка в конце, чтобы не было лишних корней. B7, показательное уравнение или неравенство. Вспомните приемы решения таких ä, примеров. B8, тригонометрическое неравенство либо уравнение. Ну, здесь все просто. Вспоминаем формулы из тригонометрии. Кстати, на моем инстаграм-канале YoungFizz можно найти все эти формулы. B9. Задача на планиметрию. Но тут уже будет что-то такое посложнее, я думаю, на планиметрию. Вспомните формулы нахождения площади треугольников, четырехугольников. B10. Логарифмическое уравнение или неравенство. Опять-таки, не забывайте про ОДЗ и, естественно, повторите формулы для логарифмов. B11. Ну, это будет сложная текстовая задача. Ну, на мой взгляд, все текстовые задачи, они несложные. Скорее всего, это будет что-то либо на числа, либо на совершение работы. Если на числа, то повторите деление с остатком. И B12. Это будет, естественно, стереометрия. Обязательно повторите, как мы строим сечение. Я надеюсь, что мое видео поможет вам, и удачи!